Привет! Сегодня очень многие перешли работать удаленно и в связи с этим вынужден работать из дома. Многим пришлось подстраиваться под вот такие новые условия, организовывать как-то новое рабочее пространство. Деловые встречи они тоже перешли в онлайн формат. И в связи с этим даже стали появляться новые требования, появился такой термин, как этикет онлайн встреч. Почему на это стали обращать внимание? Потому что ты вроде бы с одной стороны дома, но с другой стороны у тебя деловая встреча. И вот здесь, вот в этом контексте, могут возникать определенные нюансы, о которых мы поговорим далее. В этом видео я собрала такие важные моменты, на которые, мне кажется, стоит обратить внимание. Кроме того, я пообщалась там с друзьями коллегами и попыталась выявить вот такие недопустимые вещи, которые могут раздражать людей и создавать не очень хорошее впечатление. Онлайн-встреча проводится с использованием специальных сервисов. Самый популярный сервис это, наверное, сейчас Zoom, но существуют и другие. Чаще всего предпочитают проводить онлайн-встречу с использованием камер, поэтому дальше мы рассмотрим вот все, что касается визуальной составляющей и внешнего вида. С одной стороны, тут все просто, поскольку это деловое общение, то внешний вид должен быть соответствующий. Внешний вид – это часть имиджа сотрудника, сотрудник представляет компанию, поэтому это еще и часть имиджа компании. А, правило здесь простое. Все, что попадает в видимость камеры, должно быть в деловом стиле, может быть это в свободном каком-то стиле, но ни в коем случае это не явно домашний стиль. То есть какая-то, например, домашняя одежда, типа растянутые футболки, халаты, пижамы и так далее. Yeah. <laughs> Это выглядит, мягко говоря, странно. Бывает еще такое, что человек, вот, например, с утра проснулся и сразу вышел в эфир. То есть он вроде бы вовремя присоединился к встрече, он не опоздал, но это такая утренняя версия человека. Это, в принципе, то же самое. Это выглядит странно, и это в любом случае не настраивает на продуктивное общение. Поэтому здесь ну, правило простое, нужно привести себя в порядок, потому что с таким человеком приятнее общаться, ну и если тем более, если мы говорим о деловом общении. Продолжение Дальше фон и задний план, так вот на это очень сильно обращают внимание. Поэтому если в видимость камеры попадает домашняя обстановка, особенно если там вот много каких-то мелких деталей, то это будет отвлекать, потому что люди начинают, как правило, это рассматривать. Вот, что там висит на стуле, какая там вазочка стоит, какая картинка висит и так далее. Поэтому лучше, если задний фон, вот задний план, он будет приближен к какому-то нейтральному стилю, либо к деловому стилю. Опять же, большое количество деталей лучше в любом случае не делать. Вот даже обычная белая стена, это будет намного более выигрышный и комфортный вариант. А с коллегой одной обсудили такой феномен, как обои в цветочек. Насколько это допустимо? Ну, реалии таковы, что дома действительно могут быть обои в цветочек. И в принципе ничего страшного, вот фатального нету в том, если человек идет встречу, встречу, сидит вот на таком фоне. Но все-таки, если есть возможность создать что-то более деловое, то это будет... Только плюс. Есть еще одна классная вещь, которая связана с задним фоном и с тем, что его любят рассматривать. Предположим, человек сидит на поне полки с книгами. И вот на крышках можно прочитать название книг. Также может, например, попадать какой-то сувенир в кадр, и который тоже несет какую-то информацию. Таким образом о человеке создается определенное впечатление. То есть к чему я веду? К тому, что можно сделать постановочный задний фон и таким образом создать или усилить нужное впечатление. То есть это такая возможность, можно даже сказать, легкая манипуляция, которую тоже можно использовать. Новый тренд, который активно начали использовать, это полностью замена заднего фона, когда на место реального фона ставится электронная заставка, электронная картинка. Для того, чтобы удалить реальный задний фон, он должен быть однородным одного цвета. Некоторые даже вот подходят очень серьезно к этому моменту и делают чуть ли не профессиональный зеленый фон, потому что зеленый цвет лучше всего поддается удалению. И некоторые идут еще дальше, вместе с дизайнером разрабатывают вот картинку заднего плана, как правило там какой-то офисный интерьер, добавляется корпоративная символика, где-то добавляется логотип, то есть вот чтобы это прослеживалось. Ну вот создается такой виртуальный офис. При общении создается ощущение, что человек действительно находится в офисе, выглядит это очень круто, ну то есть создать это абсолютно реально, здесь ничего сложного нету, есть технические моменты, которые нужно просто проработать. Еще один такой момент, если собеседник все-таки спрашивает, где вы сейчас находитесь и что у вас на заднем фоне, то не принято обманывать. Обычно просто говорят, мы находимся в нашем виртуальном офисе, то есть становится понятно, что на заднем плане стоит электронная заставка. И еще то, что касается внешнего восприятия. Должен быть нормальный размер лица. То есть не сильно крупно, не сильно мелко, ни в коем случае не частично. Еще обращать внимание на ракурсы. Вот есть явно невыгодные ракурсы, когда лицо очень сильно искажается и выглядит неестественно. Ну, например, когда человек лежит, ставит камеру перед собой. Вот таких вот ракурсов лучше избегать. То есть заранее порепетировать с камерой, посмотреть, как нужно сидеть, на каком расстоянии сидеть, как поставить ноутбук чтобы лицо выглядело естественно. То же самое, в принципе, касается и света. Никто не требует суперпрофессионального освещения, но намного приятнее общаться с собеседником, если его нормально и хорошо видно. Отдельно то, что касается звука. Я думаю, что много комментариев здесь не нужно. Микрофон должен быть хороший, чтобы вас было хорошо слышно. Не забывайте, что шум с улицы, например, гул кафе, это тоже может очень сильно мешать, поэтому лучше позаботиться по возможности, чтобы это было тихое место для проведения встречи. Понятно, что если мы общаемся, например, с деловым статусным партнером, и у него там что-то шумит, мы это все потерпим. Но если это встреча команды, это немножко, другой момент и лучше позаботиться о том, чтобы общаться было комфортно и посторонние звуки не отвлекали. Еще считается очень хорошим тоном отключать микрофон, когда вы что-то делаете, например, листаете, разворачиваете. Даже если вы делаете глоток воды, вот эти все звуки, они могут очень сильно мешать и отвлекать их очень хорошо слышно. Поэтому считается хорошим тоном, если микрофон в этот момент отключается. Еще один момент, кажется, что он очевидный, но тем не менее, мне вот друзья рассказали, что частенько с этим сталкиваются. Ни в коем случае мы не едим и не занимаемся какими-то домашними делами, это 100% будет очень сильно раздражать и вообще тогда создается ощущение, это вообще деловая встреча или это такой вот между собой, то есть тут вот люди собрались просто так о чем-то поговорить. Отдельно по поводу детей и животных. Если так получилось, что дети, либо животные попали в видимость камеры, то есть вышли в эфир, то в принципе ничего страшного в этом нет. Обычно к этому относится достаточно лояльность, понимание. Ну, только не тот случай, если там дети начали шуметь, активно как-то играть и так далее. Ну, в принципе, к этому относятся достаточно лояльно. Отдельно хочу остановиться на функционале сервисов, с помощью которых проводятся онлайн-встречи. Очень важно в этом разбираться, например, знать, как продемонстрировать свой экран, как посмотреть чат, включить-выключить микрофон или камеру и так далее, чтобы не было такого, что вот говорят, мы в чат забросили информацию, все ждут, пока там человек разберется, как открыть этот чат и так далее. То есть в функционале нужно разбираться. Еще такой момент, что если есть возможность э, перейти туда, где хороший интернет на момент проведения встречи, особенно если это важная встреча, то естественно это нужно сделать, ну, так будет встреча проходить более комфортно. Основная идея, которую я хотела донести, что деловое онлайн-общение, здесь будут работать все те же правила, что и в обычном деловом общении. То есть, если это офисная жизнь, мы заморачиваемся тем, как выглядит переговорная комната, чтобы там было удобно и комфортно работать, какие там стоят аксессуары, есть ли там предметы, которые там символикой компании, то есть логотип, то есть прослеживается ли там корпоративная символика. То есть мы стараемся создать нужное впечатление. Тут будет работать все то же самое, но с учетом того, что это онлайн. То есть здесь нужно сделать все то же самое. Поделитесь в комментариях, если у вас какие-то ваши наблюдения, возможно, что-то есть, что я не упомянула, вот, что вас раздражает, вы тоже обратили на это внимание. Возможно, у вас есть какие-то ваши правила онлайн делового общения, то есть вот там в онлайн-этикете, то есть то, что вы выделили для себя. Поделитесь этим в комментариях, ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!